Друзья, всем привет! Друзья, всем привет! С вами Жека. Я иду с работы. Э, и вот своя на работе поймал. Это не крыса, какая-нибудь там дикая мышка. такая вот, друзья, мышонок, наверное, скорее всего. Прям как хомячок, смотрите. Хотел чип или дейл, но... Значит, она не похожа на брундука больше похожа на хомяка. Чай, наверное, вкусный. Тут был Настион. Чай. Руки я пока брать не буду, она может может быть и цапнуть. Её хотели убить, а я не разрешил, не дал его обиду. Надо залогазинную клетку взять. Если мне не разрешат ее оставить, я ее скорее всего выпущу. Она умывается, намывается. Такая вот мышка. Очень, кстати, чистоплотная. Я не думал, что мыши настолько даже я так не умываю, еще полуперам петона. нам на хомячка, но я сначала подумал, что это хомячок. Давайте дадим э, имя э, кличку Хома. От а слова хомяк. Мне вообще жить одиноко, вот, и я думаю, мне как раз друга не хватало, вот, если нашел нового друга. Не забываем, кстати, ставить лайки, комментарии, пишите, чтобы вы сделали с этой мышкой, отпустили ее на свободу и оставили себе. Друзья, всем привет друзья всем привет с вами джека и сегодня я хочу с вами поделиться находкой Вы Видите, все в руках у меня бутылка такая вот из-под чая я иду с работы и вот своя на работе поймал думаю всем видно это мышка полевая мышь мышонок скорее всего И так, думаю, всем лучше видно будет. Видео. Видео решил снять. Так, что-то у меня... Сейчас, друзья, сфокусируем. Вот, она умывается, намывается. такая вот мышка. очень, кстати, чистоплотная я не думал, что мыши настолько... даже я так не умываюсь полуторам, как она посмотрим, вот она я ее посажу в клетку, наверное, возьму в магазине клетку и... если меня охрана разрешит по общаге ее... руки я пока брать не буду, она может, может быть и цапнуть по-моему пути нет. какая мышка. Попчаев. Вот, Это, на самом деле, свекла. Она поела свеклу и покакала немножко. Вот. От страха сходила туалет, подкакалась. На маленькие, наверное, поэтому... Вот, намывается такая. Только... Блин. Как фокусировать камера не хочет, друзья. Это. а если вот так, вот она, должна вид, да нет вот. надо уже в магазине клетку взять вот она, и если мне разрешат ее оставить, я еще для вас поснимаю дальнейшую ее судьбу, что с ней будет происходить вот она, она даже нам нужно не боится она поняла, что ей ничего не угрожает. Если мне не разрешат ее оставить, я ее, скорее всего, выпущу. Не скорее всего выпущу. Потому что ее хотели убить? А я не разрешил. Не дал его обиду. Потому что она это не крыса, какая-нибудь там дикая мышка. Вот такая вот, друзья, мышонок, наверное, скорее всего. Чай, наверное, вкусный тут был, на чай пьет, чай. Да, я бы тоже сейчас чайку бомбанул. Такой вот мышонок. Ну-ка поближе. Да, думаю, теперь видно чай сразу. Не знаю, почему я сразу не... Ну и как намывается, бывает. Ух. Давайте дадим, браться она на хомячка... Я сначала подумал, что это хомячок. Давайте дадим имя кличку Хома. От слова хомяк. Хома. Я знаю, Хома одна уже есть в интернете. У нее даже канал свой. Это будет вторая Хома. Или он, или она, я не знаю, кто это, но... Прям как хомячок смотреть. Хотел чип или дейл, но Значит, она не похожа на бурунтука, больше похожа на хомяка. Поэтому, наверное, дадим ей имя. Вот она. Думаю, всем видно. Живая, здоровая. Хома. Вот такая вот мышка. Вот она. Ладно, друзья, пойду в общагу буду решать судьбу этой мышки или я ее отпущу на свободу или я ее оставлю и буду снимать серии с ней пока не знают меня разрешат что навряд ли но я попробую Для этого сделать все возможное и невозможное не забываем кстати, ставить лайки комментарии пишите что вы сделали с этой мышкой отпустили ее на свободу и оставили себе мне общежитие общежитии одиноко вот, и я думаю, мне как раз друга не хватало вот если нашел нового друга если мне разрешат ее оставить то у меня появится новый сосед пишем в комментах что вы сделали на моем месте мне очень интересно почитать будет друзья, все-таки я решил отпустить этого мышонка на свободу его родную среду поскольку мне в общежитии сказали если заедет этот гость новый твой то и ты вместе с этим гостем выедешь э, из обширития поэтому к сожалению я не смогу его э, приютить мне придется его выпустить давайте я с миром попрощаюсь с своим новым другом друзья я вытащил своего нового друга из пакета но вот он весь мокрый но по-моему живой мне не разрешили его к сожалению прилетить в общежитие у себя Все такой запах идет наверное обхезался еще больше от страха но наверное будет лучший вариант и для него и для меня это выпустить его на свободу в его более родную среду обитания где я думаю он не пропадет этот мышонок или мышка короче хома мы дали имя хома этому милому созданию вот я кстати еще не штиков ему взял не знаю будет он хавать нет но я думаю со страхом он ничего не будет хавать друзья я взял вот ему хлебушка или ей и Тут кусочек колбаски я думаю ему хватит хлебушек и яйцо жареное теперь посмотрим будет ли наш новый гость это есть или нет так Буду я в перчатках, потому что, мало ли, он не в духе и захочет меня отцапнуть. Давайте попробуем выпустить. Опа, вот такой вот дружок. Друзья, я решил его выпустить в среду его обитания. Вот он упал. Прощай. Хома. быстро, а, как это так сказать, а, решил покинуть, даже не покушал, но думаю, он бы не стал то есть, он кушал свеклу, а, но это не свекла, слышите, он морку все роет, Ну-ка, где он там? Что-то там все копает. Ну, да, думаю, там ему, друзья, будет лучше. А, Все-таки он не стал даже ужинать. Уже 9 вечера почти. Темнеет. Ходят люди, скажут, что за дебил. Поэтому ставьте лайки, комментарии. Друзья, не забываем ставить такие вот жирные лайки. Можете также ставить дизлайки. Я уже стал повторять. Думаю, вы сами без меня знаете. А мне пора идти. Поэтому давайте до скорых встреч. Конечно, со слезами на глазах отпустил своего нового друга. Теперь мне опять придется скучать одному в общежитии. Но, наверное, так будет лучше и для него. И для меня, думаю, для него в первую очередь так будет лучше. Поэтому спасибо, что еще раз зашли ко мне на канал. Или просто где-то увидели это видео и посмотрели его, надеюсь, до конца. Поэтому не забываем ставить лайки, комментарии.